Внимание, внимание, говорит Огнян. В данной кинохронике я поведаю вам об одном очень профитном лайфхаке, которым пользуются только самые прошаренные игроки в Call of Duty Mobile. Я не навешу, ты, похуй. Мы разберем механику этого мува, да и заодно кое-что сравним и протестируем. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Конечно, интересно. Чуть не забыл. Здорово! Мужские мужчины, я хочу обратиться ко всем людям, играющим с наступательными винтовками и дробовиками. В это непростое время, когда все ебнулись со своими QQ9, нам нужно продолжать гнуть свою линию. Серьезно, мужики, я как бы ничего против автоматов не имею, но... Это когда даже парней с локусами уже не так много. Если жизнь пошла по пиде, и скиллы зависимые пушки не для тебя. Приватный клуб любителей NA-45 примет тебя в свои ряды. Мы в клубе всегда берем только метовые пушки и, конечно же, NA-45. Вступай в наш клуб, звони по телефону, указанному на твоем экране. И первым 10 дозвонившимся мы вышлем буква и банку вазелина. Наша сегодняшняя тема связана с передвижением и со скипом некоторых анимаций. Я с уверенностью могу сказать, что если овладеть этой техникой, то геймплей изменится кардинально в лучшую сторону. Поэтому, брата-брат, смотри внимательно и запоминай. Но сначала запомни, что братишка Тайлер регулярно подрубает ламповые прямые включения, на которых не грех почилить и половить рафлянушку. Стримы проводятся по разным игрушечкам, но есть как это догадать колдушечка и по ней тайлер запустил конкурс победителей будет много так что залетай и делай красоту по ссылочке в описании Итак, давайте по порядку по ходу своего повествования вы поймете про какой мув я говорю давайте возьмем нож и пистолет mv-11 как вы думаете с каким девайсом мы будем быстрее передвигаться может показаться, что это мега легкий вопрос, и я уверен, большинство выбрало нож. Но это неправильный ответ. Чего, С пистолетом МВ11 мы прибежим к условному финишу чуточку раньше. Я опять закинул записи в Adobe Premiere, выровнял их по началу анимации и получил вот такой вот результат. После этого мне захотелось проверить скорость развертывания этих предметов и выяснилось, что они плюс-минус достаются одинаково, но у ножа присутствует некая задержка перед ударом, в то время как пистолет сразу же начинает вести огонь. Выходит, что нож не самый маневренный и не самый оперативный девайс для второстепенного оружия? Ага. Дальше я решил проверить полюбившийся многим дигл, причем я его собрал на максимальную скорость И по маневренности он обходит МВ-11 Ну что, на этот раз ты ответишь правильно На вопрос, что подвижнее МВ-11 с такой вот Характеристикой или же Дигл с такой Выбирай вот этот вариант, тут же и так все очевидно Здесь циферки их подвижности лучше, чем там А вот и Ни Ху. Как видно на повторе, МВ-11 обгоняет Акимба Деглы, хотя накрученные характеристики говорят о другом. Эй, чувак, не можешь разобраться, какое число больше 101 или 104? Забей хуй и приходи работать в команду разработчиков Call of Duty Mobile. Здесь тебе научат профессионально создавать баги, фрезы, скины на персонажей и много чего еще. Приходи. В этой паре я тоже захотел проверить скорость развертывания и срабатывания стрельбы. Дальше без комментариев. О МВ 11 спасибо, что спустился к нам в рейтинговые бои, дабы с помощью твоей наказывали пукачелов и брали МВП. На этом приколдессы не заканчиваются, мужики. Давайте теперь сравним МВ-11 с какой-нибудь бросалкой. Например, с термитом, который прописался в рейтинге. И здесь чудо-пистолет показывает жару и делает красиво. Вообще, когда мы бежим и переключаемся с оружия на какие-нибудь бросалки, нас немножко микростанет. Раньше с пистолетом тоже такая же тема была, но если мне не изменяет память, то в прошлом сезоне эту проблему решили, и сейчас мы можем переключаться без этого противного микростан. Многие, наверное, сейчас смотрят с мыслью в голове. Смотрите, мужики, в чем дело. Так как пистолет МВ-11 самый быстрый второстепенный девайс, то с помощью него и перка легковес можно охрененно сейвиться и маневрировать. Очень хорошо работает МВ-11 вместе с СПР и криком Давайте представим, что мы файтимся. Мы можем просто стрелять и ждать перезарядки. Либо же мы можем выстрелить и сразу же достать пистолет, чтобы добить соперника либо же выстреливаем и просто уходим за укрытие сейчас я просто ухожу в укрытие без смены оружия а теперь с переменной сменой разница на лицо теперь навострите ушки любителей локуса и других снайперских винтовок давайте чекнем работу оружейного перка быстрая смена видно что с перком смена происходит чуточку быстрее не намного но все же Часто бывают моменты, когда мы стоим за укрытием и ведем огонь по сопернику. Примерно такую картину он может наблюдать. Как вы уже догадались, мужики, мы можем стрейфиться гораздо профитнее, когда будем после выстрела брать пистолет, ибо он прибавляет скоростушечки. А также не стоит забывать, что мы еще из пистолета жары можем поддать. Ну а сейчас, для самых задротов и подающих надежду киберспортсменов, я покажу еще более задротскую фичу, которую реально нужно нарабатывать и задрачивать. Вам понадобится перк на взводе и какая-нибудь бросалка. Смысл и принцип такой же, как и у мува с пистолетом, только чуть сложнее, но зато это гораздо профитнее. Лично я бы не стал отдавать слот перка ради такого мова, ибо с пистолетом тоже такие штуки можно проделывать. Но в принципе тема профитной мужики. Теперь, брата-братья, давайте поговорим о правильной технике и использовании данного приколдеса. Начнем с тренировочки. Берете свое любимое оружие и вперед на полигон. Я буду делать все на локусе, думаю, так многим будет понятно. Сперва нам нужно отработать движение смены на пистолет. Первое упражнение. Мы начинаем стрейфиться из стороны в сторону. Делаем либо полноценный зум, либо фаззум. Тут на ваше усмотрение. После выстрела... Быстро переходим на пистолет и заходим в прицел. Запомните, из пистолета стрелять не нужно, только заходим в мушку. Делая это упражнение, вы прочувствуете дополнительный тайминг своей сборки на оружие и по ощущениям запомните время прожатия на второстепенное оружие после выстрела. Еще разочек повторю, что вы должны сделать? Стрейф, зум, выстрел, смена на пистолет, вход в мушку. Итак, если это упражнение вы отработали и оно уже неплохо у вас выходит, то приступаем ко второму. Оно будет полегче и вот что вы должны сделать. Начните бежать с основным оружием, нажмите на второстепенное оружие и затем сразу же на подкат и прыжок. То есть это должно у вас вот как-то так выглядеть. Этот мув несложный, еще разочек. Смена, подкат, прыжок. После того, как у вас получилось второе упражнение, повторите первое и переходите к третьему. Третье упражнение. Отойдите к стенке полигона и начните стрейфиться. Сделайте зум и выстрел. Далее делайте движение в сторону, после чего жмите на смену, затем на подкат и прыжок. Потом заходите в прицел и начинайте вести прицельный огонь по ближайшей мишени, не забывая стрейфиться. Давайте, пожалуй, я еще раз алгоритм повторю, а то мне кажется, что кто-то мог не понять. Итак, стрейф, зум с выстрелом, движение в сторону, смена, подкат, прыжок, прицельная стрельба по мишени одновременно со стрейфом. Не забывайте менять движение ухода по переменно то влево, то вправо. Как вы успели заметить, первые два упражнения подводящие к третьему. Но все равно в бою можно их тоже успешно юзать. Сначала все может получаться очень муторно и корявенько. Наша задача наработать движение без всяких негативных артефактов. Я считаю, что это движение будет полезно абсолютно всем. Но больше всего оно придется по душе снайперам и людям, играющим на винтовках и дробовиках. Данную фишечку с пистолетом и с таким мувом мало кто знает, так что, брата-братья, юзайте и огорчайте весь рейтинг. Это просто оху... Задание на сегодня у тебя есть, брата-брат? Летс прокачивать свой скилл. Не забудь с вертушки шибануть кулаки под этот выпуск, я пошел искать новые приколдесы, Жму тебе руку, мужик. С тобой все это время был Агненский.